Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как можно просто начать торговать криптовалютами через биржевую площадку Bitfinex при помощи торгово-аналитической платформы ATAS. Bitfinex на сегодняшний день одна из крупнейших и наиболее развитых бирж для торговли криптовалютой. Среди преимуществ данной криптовалютной биржи можно выделить возможность маржинальной торговли, то есть использование кредитного плеча. Большое количество торговых инструментов, широкий выбор типов ордеров, которые делают работу намного продуктивнее. Если у вас уже есть счет в Bitfinex, то необходимо просто произвести подключение кота скрипта. Для этого в главном окне терминала нажимаем настройки, подключение торговли и котировок, здесь нажимаем добавить, в списке выбираем Bitfinex и нажимаем далее. В эти поля необходимо ввести ваши персональные ключи от системы. Нажимаем «Далее». Теперь мы можем видеть, что подключение Bitfinex было добавлено в список. Вам осталось только нажать кнопку «Подключить». Если у вас еще нет счета на бирже Bitfinex, то смотрите «Далее». Сейчас мы разберем порядок регистрации аккаунта. Итак, первым делом нам необходимо перейти на сайт bitfinex.com. Нажимаем «Открыть счет». Теперь необходимо согласиться с рядом условий предоставления услуг. Мы подтверждаем, что являемся профессиональными трейдерами, соглашаемся с определенным минимальным размером счета, со сроками проверки наших данных от 6 до 8 недель, а также еще одно уведомление о том, что если вы не будете торговать, то со счета будет взиматься дополнительная плата. Согласившись со всеми описанными условиями, нажимаем «Продолжить». Здесь необходимо вписать желаемое вами имя пользователя, которое будет использоваться в системе. Данное имя должно быть оригинальным, если введенный логин уже занят, то под данной строкой появляется соответствующее сообщение. Далее вводим адрес вашей электронной почты. Сюда вводим придуманный пароль. Пароль должен состоять минимум из 8 символов. Обязательно содержать хотя бы одну цифру, одну заглавную букву, а также минимум один специальный символ, например точку, запятую или дефис. Теперь выбираем подходящий часовой пояс и вводим проверочный текст. Обращаем ваше внимание, что при вводе проверочного текста регистр букв имеет значение. Далее нажимаем «Открыть счет», появляется сообщение о том, что нам необходимо проверить электронную почту. Если вы вдруг не найдете письма во входящих, проверьте пожалуйста папку «Спам». Открываем письмо и нажимаем на ссылку подтверждения «Подтверждение e Теперь мы можем войти в систему, используя логин и пароль, которые вводили при регистрации. Следующим шагом создаем новый API-ключ, но для этого по правилам биржевой площадки Bitfinex необходимо пополнить счет минимум на 10 тысяч долларов США. Если на счету достаточно средств, нажимаем на значок пользователя в верхнем правом углу и выбираем API. Нажимаем Create New Key. На экране раскрылось меню с выбором разрешений для создаваемого нами API-ключа. Ниже вводим желаемое название ключа, далее вам на почту должно прийти письмо с подтверждением создания ключа. Перейдя по ссылке из письма, мы видим такое окно, в котором указаны данные для работы с вашим счетом. Поля API Key и Secret Key рекомендуем сохранить, так как они понадобятся при подключении в платформе ATAS. Этот процесс подключения мы рассмотрели в начале этого видео. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До встречи в следующих видео!